Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете». Первое, что хочу сказать, кто выиграл в этом розыгрыше, напишите мне, пожалуйста, в личку. Если до завтра мне никто не напишет, я проведу по-новому розыгрыш, по-другому все. это все разыграем и в дальнейшем будем разыгрывать именно между теми ребятами, которые будут зарегистрированы по моей партнерской ссылке, по моему коду. Итак, в этом видео я хочу поговорить о последних новостях в компании аврора посмотреть новый нефтегенератор также сделать выплату и проверить данную компанию на платежеспособность ну я в ней не сомневаюсь она платит и платит она инстантом у меня здесь два вот нефтегенератора генератора 550 и 110 110 генератор я кстати начал прокачивать вот здесь жду установки устройства. Ну вот здесь написано. А 550 я прокачал до 4 уровня. Нажимаю вот здесь ⁇ Отправить ⁇ Сейчас выведем заработанные монеты. Далее мы их обменяем на доллары. Посмотрим, как быстро платят компания Aurora, Вот 63 AVR монеты. Нажимаю кнопочку ⁇ Отправить ⁇ все, монеты отправятся, вот на торговом балансе вот 49 АВР плюс 6 будет, сколько, 55 Итак, приложение можно закрыть Давайте посмотрим новый турбогенератор, который выпустила Аврора Это уже генератор для таких вот больших пузатых дядь у которых очень-очень много денег, смотрите Данный генератор, он стоит 110 тысяч АВР. Сейчас мы посмотрим, сколько это в долларах. И таких генераторов только 10. И могут быть проданы вот 10 таких генераторов, не больше. Далее. Этот генератор нам будет добывать в базовой комплектации 28 тысяч АВР прокачанной комплектации почти вот 160 тысяч АВР. Ну, вот здесь вот все расписано про новый генератор. Давайте посмотрим, сколько он стоит. 110 тысяч АВР на данный момент получается 34 тысячи долларов стоит данный генератор. Довольно-таки неплохая сумма также вот здесь новость что токен АВР сейчас проверяется БСК сканом и в дальнейшем токен АВР планируют залистить на CoinMarketCap и я так понимаю на другие платформы это какие то будут биржи и это будет давать только плюс проекту, токен будут узнавать, токен будут покупать, им будут торговать, курс токена будет расти, ну и так далее. Также компания Аврора проводит ежемесячно розыгрыши, в этом розыгрыше может принять абсолютно каждый желающий, кто хочет, вот, и выиграть iPhone 14+. Также розыгрыши компания проводит между лидерами, также каждый месяц можно выиграть без проблем iPhone 14. Все призы доходят до своих владельцев, все очень серьезно и все, все платится, выплачивается, ну и так далее. В дальнейшем еще выпустят веб-версию сайта, уже не нужно будет заходить в приложение, можно будет зарегистрироваться через сайт. и также хотят выпустить NFT-генератор, который будет стоить 55 АВР. За 55 АВР, я думаю, абсолютно каждый сможет приобрести себе генератор и зарабатывать вместе с компанией Аврора. Вся полезная информация, вот когда вы перейдете на сайт, она находится в подвале сайта. Вот здесь соцсети и все такое. Также, друзья, не забывайте принимать участие в розыгрышах, которые я провожу. Смотрите, видим на моем балансе 49 АВР. Сейчас обновляем страничку 55 АВР. Чтобы вывести, нажимаю вот здесь Виздров. Нажимаем здесь вот 54. И здесь нам пишется, вывод происходит в течение 24 часов. Точнее, один раз в 24 часа можно выводить от 0 до 500 AVR. Нажимаю кнопочку «Вывести». Здесь нам нужно заплатить небольшую комиссию в размере от 0,12 центов. Нажимаем здесь «Подтвердить». Итак, вывод средств от обработки. Ну, как правило, деньги приходят сразу. Давайте сейчас... вот посмотрим на баланс видим вот 61 AVR, было 6 стало 61 выплаты здесь инстантом это очень-очень радует также очень радует курс монеты сейчас он почти вот 7 и 3 доллара давайте сейчас произведем обмен нажимаем здесь максимум на данный момент 61 AVR это 44 доллара нажимаем здесь swap обмениваем на boost Confirm, опять открывается окно MetaMask, также нужно заплатить небольшую комиссию, ну как, как всегда. Каждая транзакция, которая происходит с кошельком MetaMask, нужно платить комиссию. Здесь у нас 0.23 доллара, нажимаем здесь подтвердить. Итак, видим, транзакция успешна. На моем балансе вот 43 доллара. Компания Аврора она платит. Кому она интересна, все полезные ссылки будут в описании. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.